Доброго времени суток. Мне очень жаль, что вы решили отписаться. Скорее всего, я что-то сделал не то. Прошу извинить меня. Надеюсь, что мы с вами не прощаемся. В качестве какой-то компенсации я вам предлагаю выбрать любой из бонусов, которые находятся под этим видео. Все проверено, проверено на себе. Будут вопросы – пишите. Благодарю. Еще раз, извините меня.